острого перца Мараба Елов еще одна разновидность перца Мараба только желтого цвета С такими бочками красивыми такие вот перчики посмотрите какой кустик какое на нем количество перцев этот перец относится к виду капсикум чиненс видите какие какие красивые перцы они очень острый Острота у него от 60 до 80 тысяч шковелей. Кустик небольшой. Вот видите, развилочка сразу начинается. Развилочка где-то сантиметра на 4 от земли. И вот такие вот красавцы. Посмотрите, какое большое количество перцев. Если вы выращиваете такой перец у себя дома, вы всегда будете с урожаем. Посмотрите. Сейчас попробую вам показать. как вот видите, С одного кустика можно собрать больше сотни плодов вкус этого перца фруктовый, со сладостью. Длина таких перчиков может быть от трех сантиметров в длину. И где-то в пределах 1-2 см в ширину. Смотрите, какой красавец. Этот перец неприхотивый. Он многолетний, можно выращивать его на подоконниках, можно выращивать в огороде этот перчик созревает вот зеленого цвета смотрите как он созревает интересно зеленый потом появляется желтая полосочка вот такое вот фиолетовое накрапление как полоски очень-очень приятный на вкус очень хороший Так что советую вам ребята такой перчик высота куста может варьировать от 50 до 70 сантиметров у меня высота куса где-то предел 30 сантиметров срок созревания у него от 70 до 80 дней это ранний сорт вот такой вот красавец посмотрите просто супер если вам понравится этот перчик ребята вы можете приобрести его у нас смотрите красота какая. очень-очень ребята. так что советую если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.